есть русский, украинский, английский, ну и так далее. Выбирайте тот язык, на котором вы говорите. Я вам сейчас покажу, как здесь пройти регистрацию и как здесь зарабатывать. В первом поле прописываем вашу действующую электронную почту. Далее нажимаем Get OTP. Вам на электронную почту придет пароль, который вы сюда потом введете для подтверждения. Далее вам нужно здесь вписать номер телефона свой действующий выбираем ту страну, в которой вы живете и прописываем свой номер телефона. Далее прописываем свой пароль, подтверждаем пароль, придумываем пароль для вывода денег и подтверждаем данный пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться, регистр. Далее попадаем в вот такой вот кабинет. У меня здесь 100, 100 долларов я сюда проинвестировал и я каждый день зарабатываю проценты. Также в этом проекте эти деньги я могу прям сейчас забрать вывести и закончить работу с данным майнинг проектом вот сейчас я вам покажу всю свою историю также здесь при первом пополнении на 10 долларов либо же на 50 либо же на 100 вы бонусом получите 1 доллар если напишите в группу вот я получил систем research плюс 1 доллар. Я зашел в данный проект 7 мая, пополнил на 100 долларов. Далее я себе купил здесь майнинг оборудования и вот все мои начисления. Потом я еще закидывал 10 долларов, проверял, купил также оборудование, потом вывел это оборудование майнинг, вывел эти деньги. Вот 13 долларов я вывел. Вот вся моя статистика. И вот 1 доллар я получил за то, что я сделал первый депозит, написал в группу, чтобы получить... 1 доллар после депозита вам нужно будет в группу написать свой uid вот написано uid 3 единицы 285 вы его копируете пишите в группу и вам начислят плюс 1 доллар на баланс чтобы здесь зарабатывать вам нужно сделать депозит вот нажимаем депозит вписываем сюда сумму которую выходить на которую вы хотите зайти нажимаем submit переводим деньги депозит зачисляется очень очень быстро далее вы заходите вот вы заходите вот там где у вас дел так здесь существует два вида майнинга один безсрочный безлимитный то есть вы пополнили счет и вы будете зарабатывать каждый день пока будет работать данный проект и в любой момент вы можете продать данную машину с вычетом комиссии 14 процентов вывести свои деньги также вы здесь получите Бесплатную машину вам нужно будет нажать Rent Now и получить бесплатную машину, которая вам будет приносить каждый час по 0.2015 USDT. Если вы захотите приобрести машину за 10 долларов, вы будете зарабатывать ежедневно 0.024 USDT. За 50 это будет 0.12 USDT каждый час. За 100 будете зарабатывать 0,27 USDT каждый час. За, 500, за 200 долларов 0,52 USDT каждый час. Ну и так далее. И вторые майнинг это вот сейл. Здесь мы инвестируем 100 долларов и наши деньги замораживаются на 7 дней. И ровно через 7 дней наши деньги разморозятся И мы сможем с данного майнинг проекта вывести 149 долларов То есть 49 долларов мы заработаем чистой прибыли Вторая машина, мы ее, мы ее арендуем на 30 дней Замораживаем свои 100 долларов И через 30 дней наш заработок составит чистыми 216 долларов Ну и так далее Вот все, здесь все мои машины, одна бесплатная я могу сюда заходить один раз в день. Нажимать кнопочку «Collect». Собрать прибыль. Так само там, где у меня машина за 100 долларов. То, то же самое. Нажимаю кнопочку «Collect». Здесь у меня на балансе накопилось 7 долларов 56 центов. И если вы, к примеру, не хотите здесь уже работать. Вы нажимаете вот кнопочку Terminate. И нажимаете здесь confirm И ваш, ваша машина, она продается, деньги вернутся вам сюда вот на баланс, и вы сможете все деньги вывести. На моем балансе вот 11 долларов 94 цента. Я нажимаю здесь "Вывести". И здесь нам пишут, что комиссия 14 процентов. Вводим сумму, которую мы хотим вывести, также. Вводим пароль, который мы придумывали для вывода денег при регистрации. И нажимаем кнопочку Submit. Так, 10 долларов я вывел. Сейчас я перейду на свой компьютер и покажу вам выплату, что данный проект он платит. Вот моя выплата на 10 долларов. Также вот статистика, я получил с майнинга 7 долларов 56 центов. И вот с бесплатного майнинга я также получил. Итак, вот она выплата на 10 долларов, она уже у меня на кошельке, на бирже Binance. Данный проект он платит, более подробную информацию вы придете по ссылке, и здесь будет более подробная информация о данном проекте. Здесь все читайте, здесь я все подробно расписал, также показал выплаты, вся статистика и вот подробный видеообзор. Который я снял вчера на компьютере. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня. И всем пока.